Улучшить производительность. Экономическое развитие Кыргызстана ⁇ одна из основных задач работы Юсаид в этой стране. Вклад правительства США ⁇ это 35 проектов по всему Кыргызстану. Юсаид расширяет возможности работников, создает рабочие места. Основная задача ⁇ улучшить жизнь семей из бедных регионов, чтобы они могли оставаться вместе. В сфере госуправления и защиты прав человека по Кыргызстану работает порядка десяти программ «ЮСАИД». Процессы принятия решений стали более прозрачными, а органы местного самоуправления наладили связь с гражданами. Как сейчас вы видели, вот сейчас наш трактор. Выехал собирать твердый битовый отходов по улице Ожской, а второй трактор вот подъезжает. Вот мы сейчас не только по GPS этот, наблюдаем, контролируем, по онлайну тоже вот разговариваем, трактористам. В кабину у него есть камера.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 И все как будто жизнь каждый день новая. В сфере образования Юсаид реализует три программы для школьников, студентов, преподавателей. Общереспубликанское тестирование, инклюзивное образование для детей с особыми потребностями, развитие навыков чтения у детей по всему Кыргызстану. Юсаид создает основу для успешного обучения на протяжении всей жизни. Ее интересы, пожалуй, башням класса, для балдаров чужен. Государлю срот тут и творекен. Уж он до этого, в Болгарии, казалось, тексты для него балан-тилмилин казалось, языком чатак-тилде берилгенекенде.